Перед тем как начнем, хочу рассказать про раздел сообщества на канале у меня. Тут видим, есть вот такие посты раздачи игр с Epic Game, там со Steam а. иногда бывают классные игрушки, раздают бесплатно. Которые стоят денег, бывают акции, раздают такие игрушки. В этом разделе я буду выкладывать все игры, которые раздают бесплатно. Да, ну, интерес, именно интересные игры, которые я поиграл. И, возможно, будут на канале появляться видео с этими играми. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе. Сегодня в субботу, 12 числа, в 7 часов вечера прошло собрание Леона II кланов. Присутствовало больше 100 человек. Как бы я все не буду рассказывать, но я думаю... Хочу объяснить, там просто люди задают вопросы, их должны бустить. А почему их не бустят? Очень много вопросов задавали. Так вот, я попытаюсь объяснить, как происходит буст в Альянсе. Когда вы вступаете в клан, у вас появляется вот такой личный кабинет в Альянсе Justice. У вас есть вот PS-очки. Так, по PS-очкам я на дне. Так как я фри игрок, играющий в одно окно, только недавно начал бустить, буститься от вину. перед этим запустив этих твинов, короче, очень сложно мне. Смотрите, даже если как бы, я не жду буста от Альянса, потому что у меня не хватает PS очков, активность на боссах у меня так себе, ну такая на ниже среднего, можно сказать. То, что у меня нет буста, активность у меня плохая. Но я хожу на все клан-мероприятия, что очень важно, если вы хотите вступить в ПВП Alliance Джастис на Леоне 2. Клановая активность, это как клан Олимпиада, которая вот заканчивается и в среду выдадут награды за Олимпиаду-одиночку и Олимпиаду клановую. Также Остров Пробуждения, очень важно ходить, ну хотя бы там уделять 3-4 часа в день для посещение боссов это обязательно Если вы хотите пользоваться благами альянса ПВП альянса он и второй иерархийная система как бы от сильного до малого то что сильные получают все вот такие как я получают после того как все сильные получат Я считаю это правильно как бы почему вот мне дать там хоть все фиол скиллы так меня ну и от, от толку с того что мне дадут все фиол скиллы у меня что, левела нет, что по коллекциям как бы не очень. Вот есть в игре коллекции, кто не знает. Коллекция за донат. Ну, только за донат, которую можно собрать. Вот можете сами видеть, сколько у меня синих карт нет. Просто большое количество. Это как снижение урона, точность, весь урон, крит атака. А как бы тот, кто донет у него давно уже эти синие карты закрыты. Вот И вот почему там 76+, закрытыми колами, конечно, бустанут его, а не меня. По одной причине, потому что... Ну, давайте начнем с того, как происходит распределение. Распределение вещей происходит по одной схеме. От большого к малому. То есть, вот есть там вот скилл замешательства. Наконец-то выбили... Сабана скилл замешательства и вот есть претенденты на этот скилл. Разочаровался то, что он мне не достанется, то что там один претендент на этот скилл отвалился, потому что он хочет стать арбой. Второй претендент отвалится, потому что он уже получал э, посох королевы стаката, получил. Он отваливается. и я не буду показывать ну ники из-за того, что я хочу оставаться в альянсе. Конфиденциальность других персонажей, ну, вы сами должны понимать. Я буду рассказывать, пример приводить только себя, потому что как я вижу, как я бустюсь от альянса, и что я получаю. Чтобы получить красный, к примеру, дроп, есть специальный раздел э, в группе Дискорда альянса Red Drop. И тут выставляются красные вещи. Вы хотите получить эту вещь, вам нужно вот такой палец вверх. Поставить Видим вот это Тут вы реакцию проставляете Короче Вот к примеру 4 человека Я не буду показывать кто Ну короче два человека отпадают И второй человек По бусту я смотрю это человек Который претендует на этот скилл Как бы немножко выше меня Но у него левел ниже И активность по боссам Тоже ниже чем у меня то как бы этот скилл должны дать мне. Но я как бы уверен, что этот скилл, ну, на данный момент, должен идти именно мне. То, что вот Лян Джастич мне нравится тем, что тут как бы демократия, свобода слова. И есть, как бы, вы можете до... всегда договориться. Все по-честному. То, что там люди, конечно, я понимаю, вот сегодня на собрании... Было много, конечно, воды, вот столько Писец, мы 4 часа, подождите, какие 4 часа, где-то 3 часа? Мы сидели и рассуждали, кому что идет, кто-то говорит, типа, если бы меня забустили красным шмотом, я бы там ходил бы на то и 2, на то и 3, там был бы, короче, активный. Так ты покажи свою активность, вот ходи на то и два, на то и три, просто будь в массовке, там ударь, отметься, все, ты был там, это все видят, это все учитывается, и тебя будут бустить, если тебя оденут там в сеты МЖ, там дадут набедренники терпилы, там дадут МЖ сет бежи и кольца, там короче, оно тебя так не забустит. И даже если парень имеет коллекции, но он неактивный, его тоже бустить не будут. Вы это все видите, что раздается, что куда идет. Вы должны понимать, то что не все просто так. Кто-то вложил больше, кто-то меньше. Я понимаю, вот, э, там кто-то сидит на ЗП, тоже вы понимаете. Кто-то бустится за счет там. Вот, алмазы замковые, там, идут на ЗП людям некоторым. Они бустятся за эти алмазы. Но они делают колоссальную работу, там, к примеру, составляют списки, выполняют задачи разные. Вот, если вы тратите 3-2 часа в день, и вы возмущаетесь, что вам ничего не дают, вы задумаетесь, почему вам это не дают. Вы просто поймите, нас очень много. Каждый хочет забуститься, но... Не все хотят вкладываться, что-то делать. Бустить своего перса, ходить на, на разные мероприятия. Типа боссы, типа клановые мероприятия. Просто находиться в ТС. Когда там горят, нужно прилететь туда ну, и сделать то. Вот, вот это банально нужно делать. Как буститься? Бустится? вы только бустите за счет твинов и за счет доната. А если вы, типа, пришли в Альянс, такие, думаете, да, ну, я ничего делать не буду, там мне Альянс, короче, и брюлей даст, и забустит по шмоту, короче, такого не будет. то что халявщиков много. То, что происходит... О, еще, кстати. Ну, продали персонажа, Думаю, это разлетится... Уже, уже разлетелось, потому что я уверен, с нашего альянса у людей есть там друзья с других альянсов, вражеских альянсов, там Red Rise, там, я думаю, есть друзья, с которыми не поговорили и рассказали уже давно, что произошло, продали персонажа. И самое интересное, продали персонаж, Вот я недавно видосик пилил, то, что Вар сливает клан Оджи. Ну, в итоге он не, не только клану G сливает. Вот этому вару, вот ссылочка на, этого, на этот весь сырбор вот сверху будет. Э -э -э, этому вару продали персонажа. Вот это поворот! Персонаж в... в Альянсе, его выгнали сразу же, потому что, когда узнали, кому его продали. Хотели заключить с ним перемирие, потому что некоторые ребята, которых, которым был не страшен Йоси, они теперь начали бояться этого персонажа. И они сразу же... Давайте... У Йоси появилась сила. И он ею воспользуется. Ну, возможно, не воспользуется. Я не знаю. То, что будет. Это мы увидим в будущем. Но очень интересно будет. Я хочу за этим наблюдать. То, что будет происходить. Я просто со своим бустом только могу наблюдать за этим всем. И освещать. Как бы и все. Больше ничего. К сожалению. Если бы я раньше... Немного, ну, начал действовать, качать твинов, развиваться. Знал бы АЛА-2М больше, потому что то, что я знал год назад, когда ли, линейка на Руофе вышла. И то, что знаю сейчас, это разные вещи. Где качаться, что бустить. Сколько нужно твинов для комфортной игры. Как бы, ну, может я и знал, но я просто мимо ушей пропускал. тут может быть, я и поучаствовал бы в этой ПВП, а так я могу только наблюдать, как большие дядьки меряются. Также произошло там смена руководства. Все испугались, что альянс альянс развалится. Столько страха было там уже. И куда нам идти? Куда нам бежать? Что делать? Лидер альянса Слион и Второй всех убедил, что все хорошо. Ребята, не бойтесь, если что-то случится, то он по-любому всем скажет, что нужно бежать. Хотелось бы доверять, но я парень недоверчивый. Придет трансфер, там все куда-то исчезнут. Там был человека, нет человека. Вот то же самое, все думали, что не будет войны, а тут и война я говорю за то, что агрессию против Украины, которая происходит. Вот я не понимаю, люди реально такие, или просто мне кажется, те люди, которые защищали этого ИОСю, они и есть друзья Йоси. Так что другого объяснения я не могу дать просто. Йоси этот со своей компанией, они как бы, ну они не очень мешают, вот, по сравнению с гангами, которые были раньше, вот, когда я был еще не в Алья... раньше был Альянс Экспансия, который гангал всех направо и налево, и ты 20, там, блин, я не знаю, 10 минут не мог на споте поставить то, что один и тот же человек приходил и тебя гангал и так, он мог тебя 4 часа бегать и... Чистить споты просто без конца То что происходит вот с вот этим Йоси Который на Леоне 2 Они гангают по времени Вот там утром погангали Пока встали там Ну они наверное на работу собираются Заваривают чай Включили телефончик Пробежали по погангали Пошли на работу Да Поставили там перца в замок Там не знаю куда-то Пришли вечером после работы Опять там Поставили чайничек Опять погангали Побегали Потом там Пошли в фильм посмотрели, пришли через 3 часа, короче, опять там погангали, короче, там 2-3 раза в день происходят их ганги, то, как бы, ночные забирания боссов, вот, об этом как раз и, и шла речь, я не знаю, че вот, малыши такие, как я, там, боялись, что будут забирать боссов, типа, из-за чего они боялись, то, что вот этот персонаж, вот, продали его Йоси, и, как бы, то, что Йоси теперь будет ночью забирать... Если ты ничего не можешь сделать, так, ну, ты не прыгнешь выше головы, вот никогда просто, ты не можешь уже правильно прыгнуть выше головы, что тебе беспокоиться о том, что ты не можешь сделать, а страхи, ну, страхи, это же игра. мы же играем ради этого, вот это Lineage 2 Mobile, ну, то, что происходит, постоянно что-то меняется, что-то делается, не надо бояться, это всего лишь игра. Вы просто можете закрыть ее и пойти играть в другую игру, в отличие от реальной жизни. Как бы, задавайте вопросы. Ребята, пишите, что думаете. Развалится ли Альянс Джастис после трансферов? Пишите ваши комментарии. Все интересные комментарии зачитаю. Я вроде все сказал, что хотел. С вами был Розет. Давайте, до новых встреч. Не бойтесь, все будет хорошо. Всем пока.